Следующее упражнение, которое вам надо будет освоить, будет являться основой лечебной техники под названием тракция. Точно так же подойдите бедром, упритесь кушетку, смотрите, немножко присядьте, следите за тем, чтобы ваша спина была ровной. Если вы будете наклоняться, вот таким образом работать, это будет неправильно совершенно, вы технику не сделаете. Вы должны соприкасаться с кушеткой, вы должны давать точку опоры на кушетку. И вы должны обязательно стараться держать свою спину ровную. Дальше вы кладете стопы на руки пациента и смотрите, что вы делаете. Если вы можете потянуть руками, это будет выглядеть вот так. Да? То есть у вас будут перегружаться ваши мышцы плечевого пояса. Вы же должны тянуть чем всем телом одновременно. Да? Я сейчас сделаю более крупный план и покажу, какие конкретно на какие конкретно мышцы в своем теле я делаю акцент при этом движении. Итак, в общем движение будет выглядеть, смотрите, как в общем движение будет выглядеть вот таким образом, амплитуда я немножечко буду увеличивать, но на практике амплитуда этого движения может быть меньше. Руки просто положил, руки расслаблены, смотрите, руки совершенно расслаблены, на стопы укладываются. Дальше, смотрите, я э, делаю э, натягивающее движение, но. Я делаю его не руками, смотрите, а я делаю его ногой, которая ставлена назад, то есть нога ставлена назад, она стоит на носочке, пятка висит, дальше я начинаю опускать ногу на стопу, смотрите, и пустые руки делают рак, видите, пациент потянулся. Сейчас я ракурс поменяю, покажу вам, как я работаю с тобой. Вот я поменял ракурс, смотрите, немножко, да, вот я руки положил на стопы клиента, бедром сделаю по ракушетку ногу в данном случае левую я оставил назад, поставил носочек. Смотрите, стою ровно. Руки без напряжения уложены на стопы. Дальше смотрите, что я делаю. Я сохраняю контакт своего бедра с кушеткой, но при этом нога задняя начинает опускаться на пятку. Смотрите, на пятку. И мое тело начинает отклоняться назад, сохраняя вертикаль. Смотрите, раз, и руки как бы совершенно не напряженные натягивают ткань ленты Еще раз показываю. Раз. Еще раз, смотрите. Тестирующее движение. Оно не должно быть долгим. 2-3 секунды. Раз. Два. Три. И выходим из, тя... из э, тянущего движения. Еще раз. Руки положили, на пяточку опустились. Раз. Два. Три. Понятно, что мы руки фиксируем, но с тем усилием, чтобы они как бы приклеились к коже. То есть здесь не надо хватать сильное заткание клиента. Просто руки положили. Руки не напряжены. На пяточку опустились. Раз. 2, 3. Вот такое упражнение вам необходимо будет сделать.